Устройство дезинфекционной обработки и ополаскивания тары представляет собой двухсекционную моечную ванну с моечными форсунками. Одна секция ванны предназначена для обработки внутренней поверхности тары дезинфицирующим раствором, а вторая для ополаскивания тары чистой водой. Чистая вода для ополаскивания тары подается из накопительной емкости, либо из системы подготовки воды с фильтрами и ультрафиолетовым облучателем. 200-литровая пластиковая емкость для дезинфицирующего раствора снабжена системой подачи раствора в моечную форсунку первой секции ванны. Подача раствора осуществляется центробежным насосом. В процессе работы оператор включает центробежный насос, надевает тару, тару горловину на моечную форсунку и приоткрывая шаровый кран, производит обработку пары сначала дезинфицирующим раствором, а затем чистой водой. Для обработки различной дары могут потребоваться моечные форсунки различных конструкций. Со сменными моечными форсунками устройство обеспечивает работу как с 19 литровыми бутылками, так и с 5-литровыми Также возможна обработка молочных бутылок. и даже банок и необходимостью возможно также изготовление мощной ванны с одной секции